Здравствуйте, я Татьяна, я расскажу сегодня вам о новой акции, которую проводит компания этим летом. Можно покупать косметическую продукцию, например, вот краски для волос. Я предпочитаю покупать витамины, минералы для себя, для своей семьи и при этом получать удивительные вещи. Это столовый набор, вот я получила вот эти ложки всего лишь за 3 доллара, а вообще собрать весь столовый набор, это указано на этой акции. Если хотите узнать более подробную информацию, а также узнать о наших других возможностях, подписывайтесь на мой канал, либо свяжитесь по электронной почте, которая указана ниже. До свидания!